Друзья, всем привет! Это Курьера, населенный пункт, является жемчужиной Валенсийского побережья Самые лучшие пляжи это здесь, даже не в Валенсии в Валенсии, конечно, они громадные, но здесь тоже вот этот пляж, на котором я нахожусь Называется он Сан-Антонио, самый большой, самый протяженный Есть еще 8 пляжей, помимо, которые поменьше И, естественно, туристы всего мира, особенно французы, англичане, немцы Облюбовали эту деревушку и пытаются всегда летом снять апартаменты именно здесь Потому что отвалить недалеко, всего в 45 километрах. Добираться удобно и туда, и оттуда. Так что пляжи, я говорю, лучше, наверное, на побережье не сыскать.